Рахман Рахим, дорогой зритель, следующая буква Асшад. Асшад. Пишется буква ШАД вот так. Похоже на букву С на русском языке. Но если вы хотите точнее, более точнее произнести эту букву, тогда, как видите на рисунке, конец, я показываю курсором, конец языка ставите на заднюю часть передних нижних зубов положение языка вот таким образом асады асады а это интересные рисунки буквы букве кстати я показываю курсором правоописание этой буквы начинаем отсюда я показываю курсором вот так вот так потом вот так показываю еще раз